26 июня в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета. Оно прошло в дистанционном формате под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. На повестке дня рассматривались вопросы, связанные с выборами заведующих кафедрами, конкурсным отбором на должности, представлением к присвоению ученых званий и не только. Около 20 человек были утверждены на доктора и кандидата наук. Это люди, которые защитились в наших дистанционных советах по гуманитарному направлению и по естественно научному направлению. Вот. Потому что а, сегодня мы имеем право создавать свои собственные дистанционные советы, а, человек на, на совете защищается, на этом дистанционном совете потом он проходит через аттестационную комиссию, у нас есть две аттестационные комиссии в университете, одна по гуманитарным направлениям, другая по естественно-научным направлениям, и эти все люди, это наш ВАК, да? у нас ВАК сейчас нет для наших советов, это вот наш собственный ВАК. И э, эти дистанционные работы проходят обсуждение на этих дистанционных комиссиях. И после этого, когда их дистанционные комиссии рекомендуют, они выносятся на совет. И открытым голосованием мы принимаем решение присуждать тому или иному то есть, претенденту э, вот это вот э, по а звание кандидата э, доктора наук. В блоке разные обсуждался вопрос о премировании сотрудников. Мы предлагаем премировать первую тысячу... Э, преподавателей и научно-педагогических работников естественно научного блока и первую тысячу социогуманитарного. Туда входят практически все штатные наши работники. По словам ректора Ильшата Гафурова, КФУ найдет возможность выплатить премии сотрудникам, однако изменится регламент выдачи. Напомню из чего складывается рейтинг, самые большие удельные веса это публикации. Причем 35% это новые публикации, то есть, которые были сделаны за первые полугодия, а 35% это общее количество публикаций, ну и, соответственно, научный вес нашего сотрудника. Индекс Хирша, то есть, как вы помните, в Web of и Scopus мы берем в зависимости от блока. Web of Science это, естественно, научный социогуманитарный скопус. Это 20%. Но и дальнейшее, это уже не такие большие значения, участие в международных конференциях, выступления в СМИ и поддержание актуальных аккаунтов в Orkide, Researcher ID, ID, и английский язык, и также вот участие в работе диссертационных советов. Хорошие новости на этом не заканчиваются. Ильшат Гафуров объявил о том, что Казанский федеральный университет был выбран площадкой для проведения Международного конгресса лингвистов в 2023 году. Должен сказать, что данное мероприятие проводится в мире с 1928 года и впервые будет проходить в Российской Федерации на нашей площадке и нам вместе с Институтом языкознания Российской академии наук значит... Дано такое доверие. Татарстан получил право проведения международного конгресса по итогам заявочной кампании, проведенной Институтом фиологии и межкультурной коммуникации КФУ, совместно с Институтами языка знания РАН и при участии Конвеншн Бюро Республики Татарстан. Лилия Талипова, Фарид Захитаглы, Универньюз.